Всем привет! и Я начинаю прохождение готики ночи крови. И я буду проходить за паладина. И буду собирать все артефакты. Ну, по факту, короче, не буду вам рассказывать точно. Я просто тестил, здесь проверял. Все нормально работает. Как бы. Ну, есть у меня в ярким даре один вылет там, где Торос. И все может быть и будет вылетать но мы посмотрим дальше прохождение по прохождению дальше там посмотрим я ее буду полностью проходить и озвучка все что там есть это полное, так что иметь в виду ну начнем а кстати я забыл сказать резин я не смогу больше стримить почему потому что у меня там uh, проблема случилась одна и Короче, ошибка. Вирус бахнул меня. У меня компьютер сломался, но они ну вот так. Все, что там происходило, это вообще ужасы с компьютером. Так что я в эту игру больше не буду играть. Почему? Потому что она с вирусом. Вирус попал в нее. Худела. И решил ночь крови проходить. Так что. Давайте начинать. Поступим к этому всему. Заключенный изменил судьбу сотен, но он заплатил за это высокую цену. Победил спящего и уничтожил барьер, но когда остальные заключенные вырвались на свободу, он остался лежать под грубом камней. Это я отправил его на бой со спящим, и теперь я вызволю его оттуда он слаб и многое забыл. Но он жив! Он вернулся. Наконец-то. Я и не думал, что нам с тобой доведется встретиться снова. Я чувствую себя так, будто три недели пролежал под кучей камней. Так оно и было. Ты выжил только благодаря магии твоих доспехов. Я уже начал опасаться, что не смогу вытащить тебя из-под развалин храма. Но хватит об этом. Сейчас-то ты здесь. И над нами нависла новая угроза. Ну, по крайней мере, у нас сейчас достаточно времени. Я сделал это. Спящий... Был изгнан. Ты победил его. Да, это так, но не в наших силах остановить войну, которая разгорается сейчас Своим последним яростным воплем спящий привел в движение армии тьмы Это был приказ всем созданиям тьмы Слово силы, которому они все обязаны повиноваться Его последним приказом было «Идите!» И они пошли, все, даже драконы Драконы? Это творение древней силы. Я чувствую их присутствие, даже здесь. И они собрали вокруг себя целую армию из низших существ. И где эта армия сейчас? Лагерь этой армии находится недалеко отсюда. В долине Рудников, около Хариниса, И она готовится к атаке. Но это еще не все. Есть еще кое-что, что угрожает нам. Об этом я узнал лишь недавно. После исчезновения Барьера и уничтожения Спящего гнев Бельяра стал еще страшнее. Мощнейший артефакт будет возвращен в этот мир, так пишут в древних книгах. Когда бог тьмы пошлет своих приспешников на поиски, этот поиск начался давным-давно. Во время поисков приспешники Бильяра оскверняют древнейшие алтари богов. Хранители этих священных реликвий пробудились, и гнев сотрясает землю. Каждый сильный маг на этом острове способен ощутить их гнев. И некоторые из них определенно начали готовиться к встрече с угрозой. Ты должен стать их союзником. Это единственный способ остановить Белиара. Тогда давай побыстрее уносить отсюда ноги. Если мы сбежим сейчас, это всего лишь отсрочит нашу встречу с драконами. При помощи солдат и магов, живущих здесь, мы можем остановить их до того, как армия Тьмы будет полностью сформирована. У нас не будет лучшего шанса для этого. Мне нужно оружие. Я могу дать тебе только то немногое, что у меня есть здесь. Посмотри в моей башне. Ты можешь взять все, что покажется тебе полезным. Что мы можем сделать? На этот раз самим нам не справиться. Только сила Инноса может помочь нам в борьбе против этих драконов. В городе Харинис, что неподалеку отсюда, остановился отряд паладинов. Они обладают сильным артефактом, который может помочь нам победить этих драконов. Они называют его Глаз Инноса. Ты должен завладеть этим артефактом. Расскажи паладинам о надвигающейся угрозе. Ты должен убедить их предводителя поддержать нас. А после этого ты должен найти артефакт Билиара. Это противоположность Глаза Иноса. Он не должен попасть в руки зла. А что такое этот Глаз Иноса? Это амулет. Легенды гласят, что сам Инос вложил часть своей силы в этот амулет. Он восстановит часть твоей потерянной силы и поможет нам победить драконов. Также он обладает и другими скрытыми возможностями. Я расскажу тебе больше, когда этот амулет будет у тебя в руках. А почему паладины должны отдать мне этот глаз Иноса? Потому что ты тот, кому судьбой предназначено носить его. откуда тебе это известно? Есть несколько причин полагать это. Вот самое важное из них. Ты победил спящего. Если бы тебе не благоволили боги, ты бы давно уже был мертв. Предположим, что ты прав. И мне действительно предначертано носить голосы носа. А откуда паладину узнают, что это правда? Глаз сам выбирает того, кто может носить его. Когда ты наденешь его, все сомнения паладинов рассеются. А как мне добраться до города? Просто иди по тропинке, ведущей отсюда через горы. Город большой, ты его не пропустишь. Но будь осторожен, путь в город полон опасностей, а ты сейчас далеко не так силен, как был раньше. Я немедленно отправляюсь в путь. Хорошо, еще одно. Не говори никому, что разговаривал со мной. И прежде всего, не говори об этом магам. С тех пор, как я отошел от них, круг огня считает меня мертвым. И это очень хорошо. Самонули. Эй! Что ты можешь сказать об этой каменной табличке? Сначала я подозревал, что это магический артефакт, но потом пришел к выводу, что никакой ценности она не имеет. Я не смог полностью расшифровать надписи на табличке. Но, похоже, они относятся к истории какой-то древней культуры. Если хочешь, можешь забрать табличку себе. Мне она ни к чему. А где именно мы сейчас находимся? Как я уже сказал, неподалеку от города Харинис. Я отстроил мою башню здесь. Но ведь прошло всего несколько дней с тех пор, как мы были в Долине Рудников. Слуги, которых я вызвал для строительства моей башни, проделали потрясающую работу. Да, похоже на это. А где я смогу найти снаряжение получше? Ближайшее место, где ты сможешь раздобыть приличное оружие и доспехи — город Харинис. Но внизу, в Долине... Ты сможешь найти целебные травы, которые помогут тебе, если ты будешь ранен в бою. Видишь озеро справа от моей башни? Оттуда в долину ведет секретный проход. Почему Круг Огня не должен знать о тебе? Когда-то я был высшим членом Круга. Даже тогда я подозревал, что демоническая магия может быть ключом к этому магическому барьеру. Но мне было ни за что не убедить остальных членов Круга последовать этому пути. Поэтому я покинул Круг, чтобы изучать черную магию. Это преступление, которому в глазах магов огня, посвященных Иноса, всегда таких добрых и добродетельных, никогда не будет оправдания. Они уверены, что я все еще жив, но они понятия не имеют, где искать меня. И это хорошо. Ну, у него все хорошо, хорошо. Это плохо. Потому что кто защищать-то будет. Вот это Как всегда жить. Главный Гег безымянный. Почему его назвали безымянным? Я не пойму. Хотя у него на самом деле имя есть. Понимаю, это ошибка просто какая-то. Так, вы видите, да, что я так прыгаю? Ну да, вы все это должны видеть. Да. Ну, сейчас, когда станем вампирами, э -э -э -э солнечные лучи будут обжигать нас по чесноку. Читайте. Какие-то сейчас были очень жесткие, так я не понял почему. То, что я этот на высокое качество поставил. Наверное. Все убрала где опять случались, но ничего страшного. Типсора бог. Тут хочу честно сказать, много. Почему никак не возвращение 2.0? Кто-то убрал эту фигню быстренько. ты ты ты ты и все собрал. Ой, капец. Да, плохо Приветствую! Кто ты и откуда? Я бывший заключенный, а иду от Ксардоса. Так-так, Ксардос. Как обычно, всюду сует свои пальчики. Вы знакомы? Да, мы с ним старые приятели. Столько лет прошло... Эй! Осторожнее! Падочек бежит! Где? Жестко по башке получил, да? Так, лучше вот садить доспехи. Из этого не выйдет ничего хорошего. Нечего взять. Какой взять? Из этого не выйдет ничего хорошего. Это ты? Точно. Ох, как я рад видеть тебя. Эстер, как ты оказался здесь? Это был безумный побег. После того, как барьер рухнул, я бродил там некоторое время в полном смятении. Потом я потратил несколько дней, пробираясь через все эти леса, пока наконец не оказался в этой долине. Диего, Милтон и Горн все еще в долине рудников. По крайней мере, я так думаю. «Что произошло?» После того, как спящий был повержен все братство, как будто сошло с ума. Без своего хозяина они стали напоминать пустые оболочки. «А ты? Что насчет тебя?» Со мной тоже не все было ладно. У меня были кошмары и даже галлюцинации. Но когда в моей голове более-менее прояснилось, я побежал оттуда. Как-то мне показалось, что я видел, как огромная черная тень налетела на группу беглецов и сожгла их в пепел, накрыв гигантским облаком огня. Тогда я даже подумал, что это прилетел Дракон, чтобы убить меня. Ты видел что-нибудь еще? Нет, я вскочил и побежал. Я направляюсь в Хоринис. Что ты знаешь об этом городе? Харинис? Ну, это довольно большой морской порт. А почему ты спрашиваешь? Я должен поговорить с паладинами, которые обосновались в городе. Неужели? Ха! Да тебя не пустят даже в сам город! Не то, что к паладинам. Может быть, ты знаешь способ, который поможет мне попасть в Хоринис? Знаю. Некоторое время назад я работал на старого алхимика по имени Константино. Он довольно влиятельное лицо в городе. Ему удалось добиться того, чтобы стражники пропускали в город каждого, кто приносит ему редкие травы. Так что на самом деле все довольно просто. Тебе нужно собрать большую охапку растущих здесь повсюду растений. А затем сказать стражникам, что ты несешь их Константина. Но ты не должен собирать разные травы. Стражники не слишком сообразительны и в алхимии не разбираются. Чтобы они тебя пропустили, твоя хапка трав должна им понравиться. Думаю, 10 одинаковых растений будет достаточно. Спасибо за совет. Сколько ты уже скрываешься в этой долине? Точно не знаю, может неделю, но есть еще кое-что. Когда я пришел сюда вечером, я взглянул на эту гору. Там стояло всего несколько деревьев. А когда я посмотрел туда же на следующее утро, там уже стояла эта башня. Я готов поклясться, что раньше ее там не было. И с тех пор я не покидал эту долину. «Ты имеешь в виду башню Ксардоса?» «Я знал, что он на способен, но создать башню вот так запросто...» «Ксардос? Некромант?» Он живет в этой башне. Мне это не нравится. Не волнуйся. Это он спас меня из храма спящего. Он на нашей стороне. Ты должен рассказать Ксардусу об этой тени. Это может быть важно. Ты не думаешь, что мне показалось? Ты хочешь сказать, что это действительно был... Дракон. Да. Ты опять лезешь в самое пекло. Я прав? Ну, не сказал бы, что в самое. Пока. Сейчас я собираюсь отдохнуть. Я все еще измотан после этого бегства из колонии. Мне кажется, у тебя большие планы. Увидимся позже, у Ксардоса. не грохнулся Из этого не выйдет ничего хорошего. Еще одним монстром стало... Из этого взять. не выйдет ничего хорошего. Эй ты! Эй! Пропчап! Погоди минутку, я. Тебя зовут Ковалорн, верно? Ага. Я вижу, ты все-таки не забыл меня после всего, через что мы прошли в этой клятой колонии. Куда ты направляешься? Назад, в долину рудников. Правда? Хм. Я бы хотел пойти с тобой. Но у меня здесь есть дела, которые я должен закончить. Будешь в долине рудников, посмотри, пожалуйста, стоит ли еще моя старая хижина. Я бы хотел туда вернуться когда-нибудь. Интересные на тебе доспехи. Да... Тени? Они не существуют с тех пор, как пал барьер. Когда мы могли наконец уйти из долины рудников, незачем было оставаться с ними. Теперь я работаю на магов воды... Я принадлежу к Кольцу Воды. Что ты здесь делаешь? Сижу на месте. Если бы не эти чертовы бандиты, меня бы здесь не было. Расскажи мне о Кольце Воды. Мне на самом деле нельзя говорить про него. Все, что я могу сделать, это отослать тебя к Ватросу. Он представитель магов воды в Хоринисе. Лучше тебе поговорить с ним. «Скажи, что я тебе рекомендовал. Может быть, он тебя примет в наши ряды. Нам срочно необходимы люди». «Разве ты и твои ребята раньше не были врагами магов воды?» «Эти безумные дни закончились. Теперь нет нового лагеря или старого лагеря. После того, как колония прекратила свое существование, каждый остался сам за себя. За большинством из бывших заключенных все еще идет охота. Маги воды сумели разобраться с моим приговором. И теперь я могу передвигаться свободно. А что, собственно, делают маги воды? Они затеяли кое-что серьезное. Это касается неизвестной области на острове. Неизвестной области? И где же она может быть? Я не могу тебе сказать. Поговори с Ватрасом в Харинесе. Что такое с бандитами? Ты что, с Луны свалился? Э -э Я говорю обо всем этом сброде из исправительной колонии, которые чувствуют себя здесь как дома. Грабят и убивают всех, кого могут. Ах, думаю, мне повезло, что они меня не убили. Я отвлекся буквально на секунду. И меня уже оглушили ударом сзади дубинкой по голове. Даже не знаю, как теперь получить свои вещи об... Тебя ограбили разбойники? Да. Они выключили меня и бросили на завтрак гоблинам. Это были очень важные для меня вещи. Письмо и все деньги. Мне просто необходимо вернуть их. Но без компаньона, который мог бы меня прикрыть, я не вернусь туда. Эти трусливые твари... Могу я помочь тебе с бандитами? Ну, у меня нет выбора, так что я принимаю твое предложение. У меня мало времени. Так, слушай. Вниз по этой дороге располагается одна из тех грязных дыр, где прячутся бандиты. Именно те ребята, что там сидят, меня и ограбили. Скажи, когда будешь готов, и мы поймаем преступников». Мне нужна... Эти свиньи не оставили мне почти ни... Я могу дать тебе волчий нож. Этого пока хватит. Ты называешь это ножом? А что по поводу лечения? У меня есть еще два лечебных зелья. Нужны? Конечно. Давай сюда. Эй, откуда ты такой взялся, а? Я спустился с гор. Точно, ты спустился с гор. Очень плохо. Тебя ищут. Целая куча плохих парней. Есть человек, с которым тебе просто необходимо переговорить. Иди за мной. Кто ищет меня? За тобой охотится... Половина Хариниса, а ты хочешь сказать мне, что ничего не знаешь об этом? А, понимаю. Ты не хочешь говорить мне об этом. Хм. Хорошо, это твое дело. Так ты идешь или нет? С кем я должен поговорить? С нашим главарем. Его зовут Браго. Ну что ты, мы идем? Откуда мне знать, что это не ловушка? Знаешь, я уже устал от тебя. Если тебе не нужна моя помощь, можешь просто идти в город. Пусть там тебя посадят за решетку. Либо ты сейчас идешь со мной, либо забудь о том, что я тебе говорил. Полегче, приятель. Кое-кто уже пытался провести меня. О, а? Этот парень предложил, чтобы мы вместе нашли амулет и поделили доход. А когда мы достигли нашей цели, он со своими дружками напал на меня. Похоже, ты просто связался с плохими людьми. И где это было? Я был заключенным в горнодобывающей колонии. Ты пришел из-за барьера? Парень, тогда мы были там вместе. Я не знаю тебя. Я был шахтером в старом лагере. Я оттуда почти никогда не выходил. Но сейчас важнее то, что у тебя большие проблемы. Кто-то назначил кругленькую сумму за твою голову и раздал несколько постеров с твоей физиономией. На твоем месте я был бы очень, очень осторожным. Среди нас есть люди, которые за деньги готовы убить свою собственную мать. Но я думаю, что мы, бывшие заключенные из колонии, должны держаться вместе. Тогда я должен сказать тебе большое спасибо. Пусть Эки, Просто постарайся остаться в живых. Кто назначил цену за мою голову? Я этого не знаю. Только один из нас видел его. И кто это? Эй, послушай, я действительно не могу сказать тебе это. Кто знает, как все выйдет. Десять золотых монет за имя того, кто назначил цену за мою голову. А, я действительно не могу сказать. Выкладывай, живее. Ах, парень. Хорошо. Его зовут Декстер. Около большой фермы есть крутая скала. На ней сторожевая башня и несколько шахт. Он устроил свое логово где-то там. Видишь, это было не так уж и сложно. Вот твое золото. Только никому не говори, что это я назвал тебе его. Могу я взять эту картинку? Конечно. И что-нибудь... Ты имеешь в виду эту местность? Если хочешь остаться в живых, тебе лучше держаться дороги. Чем дальше ты заходишь в глушь, тем опаснее там находиться. Похоже, у тебя скоро будут проблемы. Что такое? Сюда направляется парень по имени Ковалорн. Проклятие! Он все еще жив? Я сматываюсь отсюда? Эй! Пойдем, разберемся с этими ребятами. Конечно. Следи, чтобы ко мне не подходили сзади. Ладно? Теперь их ждет неприятный сюрприз. Лужил это, подонок. А? Я думаю, лужил. Готово. И я что это? А? Конечно. Я хочу быть. Об... Хорошо. Уже лучше. H <sighs> uh <sighs> Привет, мы. Ты вы. Ну На меня напали. Вот мерзкое тродее. Это, вероятно, те же ублюдки, что увели у нас овцу прошлой ночью. Тебе еще очень повезло. Редко кому удается уйти от них живым. Эти бандиты больше не будут беспокоить. Почему? Они мертвы? Они не на того напали. Слава Иносу! Вот здесь я расскажу остальным об этом. Я... Они могут впустить тебя, если ты скажешь им то, что они хотят услышать И что это? Ну, например, что ты с фермы Лобарта и идешь к городскому кузнецу Понятно Мне нужно снаряжаться Могу представить Я честно скажу тебе, у нас нет ничего, чем мы могли бы поделиться Хотя, если ты можешь заплатить, Лобарт продаст тебе кое-что ну, или ты можешь пойти к нему и спросить, нет ли у него какой-нибудь работы. Где мне найти. На фермик и не пытайся надуть его. Он избил и вышвырнул с фермы уже много бездельников. Это было, я так и не понял, но видите, сам баг был, так что я, Марвина, только сейчас воспользуюсь, но, но бывает баги, там не Мне нужна приличная одежда. Я могу дать тебе приличную крестьянскую рабочую одежду. Ты можешь заплатить за нее? Ты мог бы отработать часть ее стоимости, если ты один из тех, кто ищет работу. Я ищу работу... «Мне не нужен еще один постоянный работник, но я могу предложить тебе паденную работу. Я хочу сказать, ты можешь помочь на поле. Также здесь еще наверняка найдется кое-какая работенка для тебя. Я могу заплатить тебе золотом или дать приличную одежду. Эта одежда стоит довольно дорого. Я не могу отдать тебе ее просто так, но я могу продать тебе ее дешевле, если ты поработаешь на меня». Но у тебя уже есть одежда, так что ты, вероятно, захочешь золота. Работа следующая. На небольшом поле за амбаром нужно собрать репу. Я должен дергать репу? Ты, должно быть, шутишь. Настоящая мужская работа не для утонченного джентльмена, да? Топай на поле или убирайся с моей фермы. Вот твоя репа. Да, похоже, ты не такой уж бездельник, как кажешься. Отнеси ее моей жене в дом и скажи ей, чтобы она приготовила ее. Что насчет моей платы? Я могу дать тебе пять золотых монет или продать тебе одежду дешевле. Лучше продай одежду. дешевле. Нет, но ты можешь спросить у моей жены или парней на поле. Эй! Я принёс тебе репу. Отлично. Раз уж ты всё равно здесь. Я видела, как мимо прошел странствующий торг... Я думаю, он где-нибудь... Ты дашь мне что-нибудь поесть? Вот, возьми. Дай мне золото. А тебе можно доверять? Что я могу сделать? Что ты можешь... Я брать. Выбер. мне нужно Эй, ты! Как идет работа? Так же, как и всегда. Королевские паладины заняли. Могу я чем? А ты вообще? А что там такого? <свеч> Он. <свеч> я, пожалуй, не буду. Эй, ты! Вот твоя... Отлично! Посмотрим. Эй, ты! Сколько сто... Так, пос... Ты работал для меня на поле. Ты помог моей жене. Вина говорит, что ты очень помог ей. Малет говорит, что... Сорок... 40... Да. В моем... Еще одним монстром стало меньше Пsst. и в чем дело ты идешь в город послушай ты выглядишь сообразительным по почему бы и не ты должен простить невежественного старого моряка я чужой в ваших краях и не знаю местных законов Поэтому мне пришлось на своей шкуре испытать, как стражники встречают в этом городе простых путников. И вот теперь мне нужно попасть в город. А я не знаю, как это сделать. В городе у меня чрезвычайно важное дело. Мой клиент не потерпит задержки даже на день. Ты же поможешь мне пройти мимо стражников? Правда? Насчет городского... Да? У тебя есть мысль? Они пропустят тебя. Это как раз то, если я буду одет как местный деревенский мужлан, никто не будет обращать на меня внимания. Отлично! Вот твоя... Что? Жалкие пятьдесят монет? Да ты, должно быть, шутишь. Золото — это не самое важное на свете, друг мой. Возьми пока то, что я тебе предлагаю. У меня есть предчувствие, что мы скоро встретимся снова. «И кто знает, может быть, у меня будет возможность отплатить тебе услугу за услугу. Береги себя!» Тебе туда нельзя. Почему? От таких оборванцев как ты одни про в городе. Я при. Правда? Тоже не будешь? Хм. Стой, чужеземец! Я Латар. Паладин короля и преданный слуга Иноса. Наш командующий, лорд Хаген, верил мне задачу объяснять всем новоприбывшим новые законы, которым должны подчиняться все жители этого города. Недавно в городе начали пропадать люди, так что горожанам нужно быть осторожнее, чтобы не разделить эту судьбу. У меня важное сообщение для предводителя паладинов. Достопочтенный лорд Хаген никого не принимает. За все вопросы, касающиеся простого народа, отвечает лорд Андре, командир городской стражи. Послушай, этому городу угрожают драконы. Это не может быть правдой. Еще один сумасшедший. В городе и без этого полно проблем. Не хватает только еще идиота, пугающего людей баснями о драконах. Я немедленно посадил в тюрьму последнего, кто рассказывал здесь сказки о драконах, и отправил его тюремным транспортом в долину рудников. Так что попридержи свой язык. Мы не можем позволить, чтобы кто-либо здесь сеял панику среди людей. Кто-то уже докладывал о драконах? Да, парень по имени Диего. Если я не ошибаюсь, я предупреждал его, как и тебя, но этот безумец не переставал действовать мне на нервы. Я пришел, чтобы получить Глаз Инноса. Священный Глаз Инноса? Откуда ты знаешь о нем? Ты не принадлежишь к нашему ордену. Мне сказал о нем маг. Я не знаю, какими мотивами он руководствовался, когда доверил один из секретов нашего ордена тебе, но он наверняка не имел в виду, что ты можешь коснуться его своими руками. Но... Я ничего об этом даже слышать не хочу. Сначала ты нес всякую чушь о драконах, и теперь вот это невероятно! В городе пропадают жители? Да, и с каждым днем все больше. Хуже всего то, что ополчение до сих пор не выяснило, кто стоит за этими событиями. Неудивительно, что горожане начали с недоверием относиться к незнакомцам. Так что не стоит их провоцировать. Тебе понятно? Хм, хорошо. Объясни мне законы этого города. Во-первых, Достопочтенный паладин Лорд Хаген Расквартирован в верхнем квартале Вместе со своими войсками Вот почему Доступ в верхнюю часть города Разрешен только уважаемым горожанам Во-вторых Городская ратуша Находящаяся в верхнем квартале В настоящее время является Командным пунктом паладинов Доступ туда имеют только Сами паладины и члены ополчения И в-третьих тот, кто обвиняется в преступлении, должен предстать перед командиром ополчения. Есть вопросы? Как я могу стать гражданином этого города? Гражданином города может считаться только тот, кто имеет постоянную работу. Но не думай, что ты сможешь предстать перед лордом Хагеном только потому, что ты являешься гражданином. Как гражданин, ты получишь доступ в верхнюю часть города, и не более того. Только будучи членом ополчения, ты сможешь получить доступ в ратушу. Где я могу найти работу? Тебе придется стать учеником одного из мастеров в нижней части города. Как только мастер примет тебя на работу, ты станешь гражданином этого города. Однако другие мастера должны согласиться с этим. Таковы обычаи Хариниса. Если ты думал найти работу в портовом квартале, забудь об этом. Там живут отбросы общества. Даже несуй туда свой нос. Ты пожалеешь об этом? Как мне попасть в верхний квартал? Скажи, ты меня вообще слушаешь? Ты не являешься гражданином этого города. Ты можешь даже не пытаться. Стража все равно тебя не пустит. Все, что находится за внутренними вратами, для тебя является запретной зоной. А как я могу поступить на службу в уполчение? По прямому указанию лорда Хагена. Понимаю. Если ты хочешь узнать больше, поговори с лордом Андре в казармах. Что мне нужно сделать, чтобы получить доспехи, как у тебя? Что? Ты даже не являешься членом ополчения. Ты даже не гражданин. Как ты даже думать смеешь о том, чтобы носить доспехи паладина? Только немногим из солдат ополчения, успешно выполнившим необычайно важные задания была дарована такая честь. Если ты хочешь стать паладином, впереди тебя ждет очень долгий и тернистый путь, мой мальчик. Где мне найти командира городской стражи? Лорда Андре можно найти в казармах, в противоположном... Где я могу провести ночь? Если ты ищешь место для ночлега, иди в отель, находящийся перед казармами. Паладины платят за ночлег всех путников, которые заходят в этот город. Странствующие торговцы с рыночной площади тоже ночуют там. «Если я еще хоть раз услышу, что ты рассказываешь людям о драконах, у тебя будут большие проблемы. Тебе все ясно?» Лучше не забалтываться, попить крови и все. Ну ладно. Всё, встретимся в следующей серии. Всем пока.